У каждого верующего есть голос, и это голос Победы. Здравствуйте, я Кеннет Копланд, это передача «Победоносный голос верующего». Сегодня, понимаете, мы уже помолились за вас, поэтому вы уже достаточно сейчас наполнены силой, Слава Богу. Аминь. Поэтому давайте помолимся, и мы сразу же приступим к нашему сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы благодарим Тебя, и мы прославляем Тебя, и мы поклоняемся Тебе, и мы входим в Твое присутствие с весельем и радостью сердца при изобилии всего. И мы открываем свое сердце, и мы открываем свой разум для Тебя, чтобы получить сегодня откровение с небес. И мы благодарим Тебя за Него, и мы воздаем всю хвалу, всю честь и всю славу удивительному имени Иисуса. И это то имя, в которое мы молимся и верим, что получаем. Аминь. Слава Богу. Хорошо, давайте откроем сегодня наши Библии на 4 главе Римлянам. Пометьте это. Весь грех, все болезни, вся нищета, все человеческие страдания, все это результат сатанинской ненависти к человечеству. Позвольте мне сказать вам это еще раз. Весь грех, все болезни, все немощи, все стихийные бедствия. Понимаете? Не было никаких торнадо, не было никаких ураганов, не было никакого разрушения, пока в человеческую семью не вошел грех. На небе нет никаких торнадо. На небе нет никаких немощей или болезней. Если бы Бог собрался навести на кого-то немощи болезнь, ему бы пришлось их где-то украсть, потому что у него их нет. Аминь. Если бы это была Его воля, чтобы кто-то болел, на небе были бы болезни. Весь грех, все немощи, все болезни, вся нищета, все человеческие страдания. Послушайте, это результат сатанинской ненависти к человечеству. А искупление – это результат великой любви Бога ко всему человечеству, ко всем людям. «Ибо так возлюбил Бог мир» что отдал Сына Своего Единородного. За кого? За всякого. Каждого. Аминь. И мы поем эту старую песню. «Всякий значит я». Слава Богу. Да, так и есть. Я был частью этого мира, и это подобрало меня, слава Богу, направило меня на правильный путь и изменило навсегда. Слава Богу. Его великая любовь ко всему человечеству, Ко всем людям. Не закрывайте это место в 4 главе римлянам. И я хочу обратиться к 10 главе Иоанна. Потому что нам нужно посмотреть на то, что об этом же самом сказал Иисус. Иоанна 10 глава 10 стих. Вор приходит только для того,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 Итак, это единственное, что есть у Бога на сердце, и о чем он думает. Он не думает о вашем грехе. Нам нужно это понять. Он не думает о вашем грехе, он не помнит его. Не заводите о нем разговор. Не заводите этот разговор. Если же в вашей жизни есть грех, в котором вы не покаялись, это уже другой вопрос. Он все равно его не помнит. Но 1 Иоанна, 2 глава. «Сия пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если кто согрешает, то мы имеем ходатай пред Отцом. Кто такой ходатай? Это адвокат. О, наш случай. Наше дело в хороших руках, друзья. У нас есть ходатай перед Отцом, праведный Иисус Христос который верен и праведен, чтобы простить нам наши грехи, когда мы исповедуем их, и очистить нас от всей неправедности. А если вы очищены от всей неправедности, что осталось? Праведность. Аминь. Все будет хорошо. Хорошо. Аллилуйя. Аминь. Поэтому не заводите больше разговор о своем грехе после того, как вы его исповедовали. Да, но я по-прежнему испытываю из-за этого чувства вины. Что ж, это ваши чувства. Если вы позволяли дьяволу напоминать вам об этом какое-то время, у вас, возможно, уже привычка чувствовать себя таким образом. Аминь. Но все, этот вопрос закрыт. Поэтому больше не попадайтесь на чувства. Поставьте чувство на свое место. Это ваши чувства? Да, это ваши чувства. Вы не принадлежите своим чувствам. Вы им не принадлежите. Это ваши чувства принадлежат вам. Вы босс, а не чувства. Просто замолчите. Перестаньте так думать. Перестаньте так думать. Скажите, мой разум – это мой разум. Ни дьявол, ни какой-то человек не могут заставить меня думать. О чем-то, о чем я не хочу думать. Я думаю о Слове Божьем. Аллилуйя. Слава Богу. Хорошо, Римлянам 4 глава. Итак, где бы мы ни изучали, о чем бы мы ни говорили, и сегодня мы будем говорить больше о Духе Божьем, Духе Святом, о Духе внутри нас, о Духе на нас, о том, что Дух Божий вошел в вас, когда вы родились свыше. Он был агентом вашего нового рождения, и Он сейчас там свидетельствует вашему Духу, что вы, безусловно, чада живого Бога. Аминь. Аллилуйя. Но после того, как вы были крещены Духом Святым, Теперь Дух Божий сошел на вас. Иисус сказал, Иоанн крестил водой, но вы будете крещены Духом Святым. После того, как Дух Святой сойдет на вас, что? Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. На вас. Аминь. Да. Спасибо тебе, Господь. Дэвид, пожалуйста, мне нужен стакан и бутылка воды. И, возможно, что-то, чем можно будет вытереть воду, потому что я собираюсь налить здесь воды. Но я вам кое-что покажу. Аминь. Итак. Неважно, говорите ли вы о Духе Святом, неважно, говорите ли вы об исцелении, неважно, говорите ли вы о финансах, неважно, о чем бы вы ни говорили, чтобы это ни было, мы будем начинать с веры. Потому что оно все с этого начинается. Аминь. Почему? Что ж, я вам сейчас покажу. Почему оно все начинается с веры? Римлянам 4.16. Итак, по вере, чтобы было по милости или по благодати. Почему? Дабы обетование было неприложно для всех. Аминь. Он говорит об обетовании завета. И он говорит о том, что Бог не лицеприятен. Божье обетование для вас. Божье обетование для меня является таким же сильным и таким же могущественным. Бог ответит на него так же быстро, как Он ответит Иисусу. Так же быстро, как Он отвечал Аврааму. Аминь. Из-за благодати. Из-за благодати. Так, Дэвид, сядь, пока там где-нибудь. Мне нужно еще какое-то время, прежде чем я подойду к этому. Я благодарен тебе. Спасибо. Итак, поверь, чтобы чтобы было по милости или по благодати. И благодать – это то, где находится все. Аминь. Аллилуйя. Но если нет веры, нет благодати. Нет благодати, нет Духа Святого. Нет благодати, нет спасения. Нет благодати, нет денег. Нет благодати, нет исцеления. Оно все в благодати. Аминь. Благодать купила и заплатила за это две тысячи лет назад. И вера принимает это. Поэтому вы начинаете с этого. Итак, по вере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 Животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на слово «пред», «пред Богом». И, например, у меня в Библии здесь есть носка, в которой говорится «или подобно ему», «пред Богом» или «подобно Богу». Если вместо того, чтобы преподавать Библию, кому-то религиозно промыли мозги, это будет беспокоить некоторых людей, что мы с вами пытаемся поступать подобно Богу. Да, знаете, люди говорят это. Я вспоминаю сейчас одну ситуацию. Про одного моего друга начали говорить. Знаете, его служение просто разрушено. Кто-то спросил, почему. Ну, он начал общаться с этим Копландом. Ну и что произошло? Well, them, Тот человек сказал, но ну, они оба носятся по стране, пытаясь поступать и вести себя подобно маленьким Иисусам. Спасибо. Он заметил. Именно him это him. я и пытаюсь сделать. Понимаете? Авраам подобно Богу. Перед лицом Бога. Перед Ним. Подобно ему, он называл несуществующее, как существующее, так же, как Бог. Это очень-очень важное наблюдение. Итак, заметьте, вера называет несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждой. «Через что сделался отцом многих народов по сказанному? Так многочисленно будет семя твое». И заметьте, «и не изнемокший в вере, или не будучи слабым в вере». То есть вера может быть слабой. Помните, Иисус сказал одним людям, «Как у вас нет веры?» А другим Он сказал, «О, такой веры я не нашел и во всем Израиле». Написано, «Он дивился, удивлялся» вере их. А также написано, что он удивлялся неверию некоторых. Если Иисус и будет удивлять что-то во мне, то я уж точно не хочу, чтобы этим было мое неверие. А вы? Нет, нет, нет. Слава Богу. Мы можем быть такими же сильными и твердыми в вере, как Авраам. Аминь. Итак, заметьте. И, неизнемогший вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело. И утробы Сарина в омертвении. Итак, вот ключевой момент во всем этом. Он не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу. Итак, что воздает славу Богу? Пребывание твердым вере. То есть веру можно укрепить. Вера может быть слабой. Аминь. Итак, сильная, твердая вера, подобно Богу, называет несуществующее, как существующее. И как вы это делаете? Вы начинаете с обетования. Вы находите в Слове Божьем обетование, которое покрывает вашу ситуацию. Вы не просто ворваете маленькую часть предложения откуда-то и пытаетесь перекрутить ее так, чтобы она говорила то, что вы хотите, чтобы она говорила. Вы можете заставить Библию говорить все, что вам захочется, проделав достаточно манипуляций. Знаете, одно местописание говорит «Иуда повесился», и другое местописание говорит «Иди и поступай так же». Так что, знаете, это не будет работать. Ну же. Так я могу взять Библию и доказать вам, что вам нужно повеситься. Нет, нет, нет, нет. Послушайте, при устах двух или трех свидетелей твердо всякое слово. Аминь. И в нашей злой жизни, в нашей жизни веры, мы предпочитаем, чтобы это были места Писания из Нового Завета. Не всегда, но мне нравится Новый Завет, слава Богу, поскольку именно в нем мы живем. Аминь. Я твердо стою на нем, слава Богу. Это принадлежит мне, это принадлежит вам. И это куплено и подкреплено кровью Иисуса. Аминь. И я не собираюсь колебаться в этом. Я вполне уверен, что Он силен исполнить то, что Он пообещал. Аминь. Поэтому я вкладываю это в свое сердце, и я вкладываю это в свои уста. Слава Богу. И я провозглашаю, что это мое. Аминь. Я называю несуществующее как существующее. Итак, вера, называя несуществующее как существующее, поступает подобно Богу. Давайте обратимся к первой главе бытия. Я хочу, чтобы вы посмотрели. Как Бог это делает? «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Позвольте мне прочитать это еще раз и прояснить это. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой было темно. Дух Божий носился, двигался, но по-прежнему было темно. Но Дух Божий носился, двигался. Как Дух Божий мог носиться, двигаться, но по-прежнему было темно? Дух Божий носился, двигался, но по-прежнему было темно. Если бы Бог сказал... Аллилуйя, Дух Божий носится. Я знаю, я вполне уверен, что Дух Божий силен избавиться от этой тьмы и принести свет. Я абсолютно совершенно уверен, что Он может это сделать. Я абсолютно уверен, что Он сделает это в подходящее для Него время. Когда Он будет готов, я готов. Слава Богу. Друзья, до сих пор было бы темно. Ничего бы не было высвобождено, что содержало бы в себе то, что способно это изменить. Да, но у Духа Божьего есть сила. Да, но он носится, движется там. Она по-прежнему у него есть. Он движется. У Него по-прежнему есть сила. Она должна быть как-то высвобождена. Я говорю о том же самом Духе, который дал вам жизнь, когда вы приняли Иисуса. О том же самом Духе Святом, который живет сейчас в вас. Не двух, трех Духов Святых. Это один и тот же Дух. Тот же самый. Аллилуйя. И Он носится, движется в вас. Возможно, ничего не происходит, но Он движется в вас. Я гарантирую вам, ничего не происходит, если вы говорите в подходящее для Него время. Нет, Его подходящее время настало в тот день, когда Иисус воскрес из мертвых. И с тех пор Он готов. Он готов. Чего Он ждет? Того же, чего Он ждал там в тот день. Слово Божьего. Аллилуйя. Слава, слава, слава, слава, слава. Аминь. Именно поэтому мы начинаем с веры. Слово Божьего, крови Иисуса, которое стоит за этим заветом Слова, и с могущественного имени Иисуса. Кто-то должен сейчас просто прославить Бога. Отец, Сын и Дух Святой. Сто процентов за вас. Сто процентов на вашей и моей стороне. Сто процентов со всем, что у него есть. Все, кем Бог является, все, что у Бога есть, все, что у Бога когда-либо будет, принадлежит вам, если Иисус ваш Господь. Так, я смотрю, мне нужно немного попроповедовать на этой стороне. Слава, слава, слава, слава, слава. Я сказал слава, слава Богу.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 Помните, что мы сказали? О чем бы мы ни говорили, говорим ли мы об исцелении, говорим ли мы о Духе Святом, говорим ли мы о рождении свыше, говорим ли мы о вере Богу, о финансах, что бы это ни было. Вы должны начинать с веры. Если вы собираетесь начинать с веры, вам придется начать с того, чтобы называть несуществующее как существующее. Вы не можете продолжать называть несуществующее несуществующим, или называть существующее таким, какое оно есть. Но вы же знаете, как оно, брат копнут. Я называю все так, как оно есть. Да, именно поэтому оно никогда и не меняется. Вы продолжаете называть это таким, как оно есть. Аллилуйя! Мы сказали, что отец, сын и Дух Святой сто 100%. На нашей стороне. Лучше говорить так. Мы на его стороне. Аминь. Помню, когда я был еще молодым парнем. О, мы любили играть в бейсбол. Мы играли все лето. Знаете, если вы не были таким игроком, которого хотели вы получить обе команды, вы были слабым игроком. И я не знаю, кто-то еще знает, что это такое или нет. Но в любом случае у меня нет времени объяснять. Знаете, Писание говорит, кто не разумеет, пусть не разумеет. Ну, в любом случае. то мы играли в бейсбол. Мы постоянно играли в бейсбол. И если вы были сильным игроком, вы могли выбирать. А когда тебя выбирают последним, скажу вам, вас бросает в холодный пот. Потому что вы знаете, что они говорят об этом дурачке. Но всегда был верный способ этого избежать. Если бита и мяч были вашими. Потому что если меня не берут в команду, я иду домой. А вы можете делать все, что хотите. Понимаете? Но слава богу. Аминь. Это наша бита. Это наш мяч. И Бог является арбитром. Поэтому мы не играем лишь отведенное на игру время. Мы играем, пока не победим. Аллилуйя. Да. Кто-то разговаривал с Вилли Нельсоном насчет его площадки для игры в гольф. И у него спросили, «Какое у вас установлено количество ударов по мячу, необходимое для проведения мяча в лунку?» Он ответил, «Какое, я скажу». Да. Он сказал, «Мне сегодня потребовалось для этого на пять ударов ниже нормы». Что бы там ни было, это было на пять ударов ниже нормы. Почему? Это его площадка для игры в гольф. Вот почему. Аминь. Аллилуйя. Бог на нашей стороне, а мы на его стороне. Вы знали, что он выбрал нас еще до того, как мы выбрали его? Помните, второзаконие 3019 «Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь». Итак, заметьте, что он сказал. «Я предложил тебе». Это означает «Я избрал тебя». Теперь пусть у тебя хватит ума избрать меня. Я уже избрал тебя. Он не сказал «Я предложил тебе жизнь и смерть. Я предложил тебе жизнь, смерть, благословение и проклятие». И вы стоите там и говорите, «Я выбираю жизнь». Ну, все, кроме тебя. Знаешь, просто живи, умирай, отправляйся в ад. У меня нет на тебя времени. Нет, нет, нет, нет, нет. Послушайте, Бог выбрал нас еще до того, как мы выбрали Его. Аминь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. И там написано, «Итак, поверь, что было по милости». Или по благодати. Дабы обетование было непреложно для всех. Не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам. Как написано, Я поставил тебя отцом многих народов. Итак, Он сказал это Аврааму. Он не сказал Я поставлю. Он сказал, Я поставил тебя отцом многих народов. Поэтому делай это. Я уже сделал тебя таковым. То есть, Тогда пришло время Аврааму встать и сказать «Спасибо тебе, Господь! Я отец многих народов, Они а «я пытаюсь им быть». Будем надеяться, что у нас это как-то получится». Нет, он должен был начать называть несуществующее как существующее и согласиться с Богом. И это означает, что так и было. А теперь давайте вернемся и посмотрим Марка 11, 23-24. Если вы собираетесь говорить о вере, вы должны поговорить о Марка 11, 22, 23, 24. Поскольку это слова Иисуса о вере, и лучше уже и не скажешь. Наивысший авторитет. Хорошо. Иисус сказал, имейте веру Божью. Или имейте веру в Бога. Помните, в прошлый раз мы говорили о том, чтобы иметь веру в Бога, который внутри нас. Аминь. Имейте веру в Бога. Иисус, как насчет состояния экономики? Имейте веру в Бога. Да, но у меня такие неприятности, с которыми еще никто не сталкивался. Имейте веру в Бога. Не полагайтесь на свое собственное понимание. Надейтесь на Господа. Имейте веру в Бога, что бы там ни было. Две вещи. Номер один, мы знаем, что можем это исправить. Номер два, это Его воля исправить это. Аминь. Номер три, вам придется отойти в сторону, потому что вы пытались это исправить, и вы не можете. К этому времени вам уже следовало бы это знать. Аминь. Тем более, что чем больше вы этим занимались, тем хуже оно становилось. Почему? Потому что вы работаете над этим на основании страха.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 И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Слава Богу. Итак, давайте поговорим о том, чтобы прощать кого-то. Как вы это делаете? Называете несуществующие, как существующие. Дату. Я не хочу их прощать. Это не оставлено на ваше усмотрение, дорогие. Это закон. Это закон. Если вы не прощаете, тогда вы нарушаете закон. Но мы не под законом. Вы вот под этим законом. Это закон Нового Завета. Аминь. Закон любви. И это приказ. Итак, как я это делаю? Я делаю это верой. Я называю несуществующее, как существующее. Аминь. По повелению Иисуса. Я беру Его Слово. И во имя Господа Иисуса Христа из Назарета, Господь, спасибо тебе, я прощаю того-то и того-то. Во имя Иисуса, Он прощен. Я ничего на Него не держу, Господь. Он прощен. Джесси Плантис как-то рассказал. Господь, я не хочу их прощать. Ты будешь слишком снисходителен к ним. Как так? Потому что Бог был снисходителен к вам. Аминь. Милость его вовек, понимаете? Суть в том, что Бог узнал о вашем грехе не тогда, когда вы его исповедовали. В тот момент вы избавились от этого греха, поскольку Бог уже его покрыл, понимаете? Аминь. А вы приняли это прощение и ушли чистыми, очищенными от Него. Как вы это сделали? Я сказал, этот человек прощен. Я сказал это. Я прощаю. Я прощаю. Я прощаю. Он прощен. О, я благодарю тебя, Господь, что я простил того-то, того-то. Я просто хочу прославить тебя. Я люблю его, потому что ты любишь его. И слава Богу говорю вам, он прощен. Это относится и к политикам. Вы не можете жить и злиться на политиков, считая, что они не в счет, или террористов, или человека, который совершил какое-то злодеяние в вашей жизни. Если вы не прощаете их, они по-прежнему совершают это. Вы по-прежнему страдаете от этого. «Ну, я просто не могу это сделать». Положите свою руку сюда. Положите руку сюда. Он может. Он может. Тот, кто вас больше того, кто в мире. Но почему он хочет, чтобы я простил их? Чтобы снять с вас это. Чтобы удалить это из вас. Для того, чтобы ваша вера снова начала работать. Иначе вы в итоге будете более больными, чем они. Хорошо. Дух живого Бога. Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, и давайте посмотрим, что Иисус сказал там, в 14 главе Иоанна. В 10 стихе Он сказал, «Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». Затем Он сказал в 12 стихе, "Истина истинно говорю вам». «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Что ж, здесь должна быть какая-то связь между тем, что Он пошел к Отцу, и тем, что мы с вами будем творить эти дела. Потому что вы прекрасно знаете, что мы не можем творить их сами по себе. Есть много людей, которые думают, что не могут творить их даже с живущим в них Духом Божьим. Но это неправда. Но вы должны быть апостолом. Нет, вы должны быть верующим. Все эти вещи происходили с апостолом Павлом не потому что он был апостолом. Они происходили с ним потому что он был верующим. Они происходили с Иоанном потому что он был верующим. Они происходили с Петром потому что он был верующим, а не потому что он был апостолом. Верующий. Итак, как вы будете это делать? Я пойду к Отцу. И посмотрите сейчас на это, 16 стих. «Я умолю Отца, и даст вам другого, другого, другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Другой утешитель. Что ж, если есть другой утешитель, это означает, что уже был утешитель, и его зовут Иисус, и ученики были в его присутствии. Иисус был их утешителем. Поэтому я хочу обратить ваше внимание на то, что утешитель, которого он послал, равносилен тому, что с вами рядом постоянно находится Иисус. Действительно, постоянно, чтобы отвечать на любой вопрос, делать что-то и двигаться в любом необходимом вам направлении. Для того, чтобы творить те дела, которые творил он, и больше сих дел. Это равносильно этому. Разве это не замечательно? Скажу вам, это здорово. Я знал одного человека. Он сейчас уже на небе. Удивительный человек Божий. Он занимался системами безопасности. И он изготавливал сигнализации для дома и торговых помещений, такие как охранная сигнализация и так далее. И он работал в штате Калифорния. И штат Калифорния издал некоторые законы, и ни у кого не было технологии, удовлетворяющие требованиям этого закона. Вы не могли сделать того, что они от вас требовали. И люди, занимавшиеся сигнализациями, все как-то отошли от этого бизнеса. Они не могли сделать того, что требовалось. Они никак не могли выполнить эти требования. Но он сказал, я могу. Я могу. И он просто продолжал молиться в духе пока не понял, как это сделать. И знаете, кем он стал? Единственным, кто там этим занимался. Аминь. Еще один человек, которого я знаю. Он взялся за работу, которую не знал, как делать. Это была единственная работа, которую он смог найти. И та компания занималась ремонтом разного рода оборудования. Очень много работы было связано с ремонтом оборудования для кондиционирования воздуха. Он сказал, что он выезжал на вызов, снимал крышку, смотрел туда и говорил, «О, Иисус!» И он сказал, что он двигался шаг за шагом. Конечно, он занимался дома, он изучал и работал над этим. Но после того, как он читал и изучал это, затем он обращался к Слову Божьему, и он стоял на основании Слова Божьего в отношении мудрости для себя, в отношении знания для себя. И он отлично справлялся со своей работой. Я скажу вам следующее. Человек, которого называли отцом стационарной спутниковой системы, хорошие наши с Глорией, Вилли Брим и всей этой компании друзья. Фактически они были частью ее. Частью это команды молитвенников, в которой входила Глория, Билли, Терри и все остальные, они прилагали все усилия, чтобы понять, как запустить этот спутник на 40 тысяч километров и заставить его стоять на месте. Или чтобы создавалось впечатление, что он стоит на месте, конечно он движется. Но чтобы он постоянно оставался на месте 24 часа в сутки, и за дня в день, как звезда. Знаете, как они это сделали? Они заходили в тупик, не могли понять, что делать. Он брал перерыв и шел домой. И они с женой начинали молиться в духе. Они начинали молиться в духе. Они молились, молились и молились в духе. И его жена начинала истолковывать. И он говорил, я понял, я понял, я понял. Иногда он получал это сразу, иногда это занимало несколько дней. И был еще один человек, который был сильным ходатаем. Я лично не знал никого, кто был бы как он. И они были в Миннеаполисе, в церкви Мака и Лин Хаммонд. И он служил там. И он молился с еще несколькими людьми, и они все молились вместе. И он подошел. Он встал прямо перед Клайдом. И он сказал... Он даже не знал, чем Клайд занимался. Я имею в виду, это была самая особо секретная информация на планете. То, что Клайд делал с теми спутниками. Он подошел туда и начал говорить, птицы, птицы. Именно так они называют эти спутники. Птицы, птицы. Выходите, птицы, выходите, птицы. Выходите, птицы. Выходите, птицы, птицы, птицы. птицы, птицы, птицы. Но Клайд точно знал, о чем он говорит. Аллилуйя. Понимаете, Бог заинтересован в этом спутнике. Бог заинтересован в вас. Бог заинтересован во всем, что Он призвал вас делать, и во всем, за что вы беретесь. Он заинтересован. Он вовлечен, если только вы впустите Его в это. Аминь, слава Богу. Итак, это то, о чем говорит Иисус. И я умолю Отца,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 До того, как вы родились свыше, вы тоже не были снаряжены, чтобы это делать. Аминь. Вы не могли верить тому, чего вы не могли видеть. Вы могли поверить кому-то на слово. Но что вам требовалось для того, чтобы поверить кому-то на слово? Вера в того человека. Что ж, мы просто обычные люди. Послушайте, если мой папа что-то мне говорил, то это было правдой. Так уж оно было. Но мы говорим здесь о вере на более высоком уровне. Мы говорим о том, чтобы называть несуществующие как существующие, Подобно Богу. Понимаете? Подобно Богу. И Иисус говорит здесь. Помните, Он сказал, лучше для вас, чтобы Я пошел. Ибо если Я не пойду, утешитель не придет к вам. Скажем, вы, Петр, Иоанн или Яков, и вы сидите там и слушаете, как он говорит, «Я пошлю вам другого утешителя, другого советника, другого помощника, другую опору, другого ходатая. Я пошлю вам другого». И они, несомненно, думали, опираясь на свой опыт, когда он был для них их опорой, их руководителем, когда Он постоянно, постоянно был с ними. Они просто обращались к Нему. Усиливается шторм. Они будят Его и, наконец, усваивают. Что ж, если я не могу разбудить Его, я просто сделаю это сам. Аминь. Потому что Иисус сказал им, где была ваша вера? Вам следовало это сделать. Аминь. Итак, я хотел, чтобы вы уловили атмосферу этого. Еще немного, и мир уже не увидит меня. А вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. Итак, вернемся назад. Ухватитесь за это, ибо я живу, и вы будете жить. Понимаете, мы с вами знаем, о чем он говорит. Они не знали. И в тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас. Вы будете знать. Вы будете иметь свидетельство в своем духе. У вас будет момент, когда вы будете знать, что вы знаете, что вы знаете, что вы знаете. Аминь. Я знаю. Говорю вам. Никто никак не может это изменить. Вы можете забить меня насмерть. Это не изменится. Ни на секунду. Фактически, в тот момент, когда мой дух покидает это тело, я водворяюсь у Господа. Это во мне. Я имею это свидетельство внутри себя. Я знал это. Я знал это еще до того, как был крещен Духом Святым. Я знал это. Говорю вам, я знал это, я знал это, я знал это, я знал это, я знал это. Я знал это. Потому что буквально за несколько дней до своего рождения свыше, что если я умру... Я пойду в ад. Я знал и это. Я прекрасно это знал. Иисус был моим утешителем. Иисус помог мне. Иисус вошел. Но затем Он сказал... Теперь... Он не сказал, отправляйтесь в Иерусалим. Он сказал нам с Глори, отправляйтесь в Хендерсон, штат Техас.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 «Если чего попросите во имя мое, я то сделаю». И он не говорит, он не говорит здесь о молитве. Он говорит о том, когда он уйдет к отцу. И мы сейчас с вами знаем, о чем он говорит. Он говорит о том, что пойдет на крест. Он говорит о том, что сойдет в ад и заплатит цену. Он говорит о том, что он сам в аду родится свыше, первенец из мертвых и воссядет затем по праву руку Отца, и придет Дух Святой. Аллилуйя. И мы с вами знаем это. Они тогда этого не понимали. Но мы с вами можем понимать. И когда Он сказал, «В то время, если вы что-то потребуете во имя Мое, Я то сделаю». Слово, переведенное там как попросите, также переводится как потребуете. Если что потребуете во имя мое, я, то сделаю. Давайте будем двигаться дальше. Он говорит о Я умолю отца и даст вам другого утешителя, помощника, адвоката, советника, ходатая. Слава Богу. Того, кто укрепляет силу, находящуюся в режиме ожидания. Слава Богу. Мне по-прежнему это нравится. А вам? О чем мы уже как-то говорили? Человек, который купил себе бензопилу и не знал, что это такое, и он продолжал рубить деревья, не заводя на ней мотор. И вот он приносит ее обратно в магазин и говорит, верните мне мои деньги, она ни на что не годится. Мне нужен новый топор, который я первоначально пришел тогда купить. Вы сказали мне, что с ней я нарублю в 10 раз больше деревьев, нежели топором. У меня так не получается. И продавец говорит, дайте ко мне эту бензопилу. Он берет ее, осматривает. В ней есть бензин, все выглядит нормально. И вот он заводит ее. Что это было? Это сила, находящаяся в режиме ожидания. Есть много крещенных Духом Святым христиан, которые пока что еще ни разу не заводили мотор, никогда не полагались на него, как на помощника. И он не будет навязывать вам это. Дух Святой истинный джентльмен. Он никогда не будет навязывать вам это. Но я хочу, чтобы вы знали, что он готов... Если вы попросите. Он готов, когда вы начинаете называть несуществующее, как существующее. Он готов, потому что Он – Дух истины. Если вы позволите Ему работать для вас, Он даже наставит вас на всякую истину. Он – ваш Утешитель. Аминь. Аллилуйя. Есть одна разница между Духом Святым и Иисусом. Хотите узнать, какая? Он никогда не засыпает в лодке. Он никогда не спит. Слава Богу. Он всегда там, и он всегда движется, ожидая, чтобы вы сказали что-то. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Я никогда об этом не думал. Спасибо тебе, Господь, мне это действительно помогло. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его. Откуда они знали Его? Потому что они знали Иисуса. Вы знаете Его. Вы знаете Его. Ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 20 глава Иоанна, 17 стих. Мария сначала не узнала Его. Они были у гроба. Иисус сказал ей в 15 стихе, «Что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария». И когда он назвал ее имя, она повернулась. Она узнала, когда он назвал ее имя, она, обратившись, говорит ему, «Рави, учитель!» И вы знаете, вы знаете, что она хотела сделать? Она хотела... Но он сказал, «Нет, нет, нет, не прикасайся ко мне». «Пока нет, пока не прикасайся ко мне». И 17 стих. «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». И он это сделал. И вы можете увидеть это в послании к евреям. Он представил себя непорочным пред Богом и провел весь день присутствия Божьим. Новый Завет. Новый Завет в его крови был ратифицирован, и он был объявлен Богом. И он наш с вами сонаследник.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 «Сказав это, он показал им руки и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус уже сказал им вторично, «Мир вам, как послал меня, Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого». Поэтому если он сказал, «Примите Духа Святого», то они приняли Духа Святого. Они не приняли крещение Духом Святым. Крещение Духом Святым они приняли в день Песятницы. Мы это знаем. Поэтому что они приняли? Рождение свыше. Они родились свыше. Что необходимо для рождения свыше? Иисус должен был пойти на крест. Он должен был сойти в ад. Он должен был воскреснуть из мертвых. Он должен был быть прославлен. И вы должны были верить в своем сердце, что он воскрес из мертвых. Что ж, они поверили в это. Они стояли там и смотрели на него, понимаете? И они уже назвали его Господом. Он уже был Господом. Все эти 120 человек родились свыше и затем пошли в Иерусалим, ожидая Дня Пятидесятницы, когда Он сказал, «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Слава Богу! В одном месте Он явился пятистам. Двое на дороге в Имаус. Он изъяснил им Слово Божье. О, они сказали, наше сердце горело. Но затем они узнали его, когда у них в основании уже было Слово Божье. Они увидели его, они поверили, что он воскрес из мертвых, и он сразу же исчез, и они развернулись и пошли домой. Именно тогда они родились свыше. Что ж, это Дух Святой внутри вас. Давайте поговорим о Духе Святом на вас. На вас. Крещение Духом Святым — это служение Духа Божьего в сверхъестественном проявлении в жизни рожденных свыше людей. В сверхъестественном проявлении в жизни рожденных свыше людей. Когда люди служат кому-то, и люди принимают от кого-то на том же самом сверхъестественном уровне, на котором служил Иисус, когда был на этой земле. Потому что, понимаете, Иисус – Сын Божий, верно? Он – Сын Божий, верно? Ему не нужно было рождаться свыше. Лишь только после того, как он был отделен от Бога и не был больше сыном. Тогда он родился свыше. Но когда он родился от Марии, он не тогда стал Сыном Божьим, он всегда был Сыном Божьим. Тогда он просто облегся во плоть. Аминь. Но до определенного времени он не совершал никаких чудес. Он был рожден от Духа. Одно с Духом. Всю свою жизнь жил верой. И это то, что знала его мама. До этого он не совершал никаких чудес. Он всю свою жизнь жил верой. Именно поэтому она и сказала, что он скажет вам делать, делайте это. Аминь. Но... Что с ним произошло? Он был крещен в воде. И тот же самый Дух Святой сошел на Него для сверхъестественного служения. Все, что Он делал, каждое чудо, все, что Он делал на этой земле, он делал, как человек, помазанный Духом Святым. И он проповедовал одну и ту же проповедь, куда бы он ни шел. Мы видим у точнее, в Луки 4, 18, 61 главе Исаии. «Дух Господень!» Что? Что? «На мне!» Дух Господень сходил на пророков в Ветхом Завете. Верно? Они не были рождены свыше. Не могли быть рождены свыше. Их спасение ждало их впереди. Они были спасены, но не были рождены свыше. Вы сейчас со мной? Они были спасены, но не рождены свыше. А как они спаслись? Точно так же, как и вы, верой. Их вера смотрела вперед, а наша смотрит назад. Аллилуйя, аминь. Я хотел вам с помощью этого кое-что показать. Я хочу показать вам. А не было стаканчиков поменьше? Ну же. А то можно было взять и термос, или еще что-то. Я не ворчу. Нет, я ворчал. Это Дух Святой сходит на кого-то в Ветхом Завете. Аминь. Вы это поняли? Дух Божий. И вот он наделен силой. Я говорил вам, что я налью воды. О, Бог, спасибо тебе. Спасибо тебе, Иисус. О, я принимаю тебя, как моего Господа. Спасибо тебе. О, я имею свидетельство внутри, что я рожден свыше. Слава Богу. О, спасибо тебе, Иисус. Слава Богу. Спасибо тебе. И ты сказал, что ты дашь Духа Святого, просящему тебя. Господь, я прошу, я верю, что получаю, и я благодарю тебя за это. О, слава, слава, слава Богу! Слава Богу! Вы это видели? Пить от Духа. Воскликните кто-нибудь. Аминь. Аллилуйя. Да. Да. Аминь. Крещение Духом Святым — это вход в сверхъестественное. Но, брат Копланд, я что-то сомневаюсь насчет этих иных языков. Что ж, незачем сомневаться, потому что у нас есть эта книга. И в ней есть вся информация, которая вам когда-либо потребуется, насчет иных языков. Аминь. Аллилуйя. Частью, если вы откроете вместе со мной Первое Коринфянам, Спасибо Тебе, Господь. Это, как я уже сказал, вход в сверхъестественное служение. Сверхъестественное служение. Двенадцатая глава. 1 Коринфяна. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Давайте на этом остановимся. Отец своим Иисусом Иисуса мы принимаем от Тебя. Мы принимаем свет Твоего Слова. Мы принимаем понимание Твоего Слова. И мы оттесняем тьму, неведение и старые религиозные представления. И мы смотрим на Твое Слово. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафимы на Иисуса. И никто не может называть Иисуса Господом, как только Духом Святым. И я изучал эти вещи. Я было начал говорить в своем кабинете, но у меня не было кабинета. Мы жили в Талсе, в том маленьком домике для малоимущих. И в гостиной у меня был маленький стол, где-то такой ширины, который стоял в углу. Я сидел там за тем столом, и я изучал эти вещи и читал. Я увидел это. Никто не может называть Иисуса Господом, как только Духом Святым. Говорю вам, о, я уже провел там достаточно времени, просто молясь Духе и наслаждаясь присутствием Господа. И я подумал, о, если никто не может сказать, Иисус Господь, как только Духом Святым, значит, можно говорить «Иисус Господь Духом Святым». Я просто сказал «Иисус Господь над моей семьей». Иисус Господь над нашим служением. Он Господь над нашей жизнью. Скажу вам, Дух Божий поднялся внутри меня, и я просто начал говорить «Иисус Господь, над всем, о чем я только мог подумать. Я по-прежнему это делаю. Аминь. И это то, что положило всему этому начало. Помню, когда я еще учился в школе. Знаете, нам давали эти обложки от учебников, или большие старые картонные переплеты. И я на своих рисовал самолеты. На всех. Мой папа сказал, я точно знаю, что если бы я мог раскрыть твою голову, оттуда бы вылетели самолеты и мотоциклы. Ну да, это то, о чем я постоянно думал. Аминь. Я тогда просто начал писать. Иисус Господь. На всем, что только мог найти. Я написал Иисус Господь на всем, что у меня было. Я написал это внутри, снаружи, я написал это на всем. Аминь. Если вы теперь откроете мою голову, слава Богу, оттуда выпрыгнет Иисус Господь, а потом самолеты и мотоциклы. Аминь. Аминь. Иисус Господь. Скажите это вместе со мной. Иисус Господь. Вы можете получать какое-то действие от Духа Святого каждый раз, когда вы это говорите. Аллилуйя. Иисус Господь. Мы с Глорией просто ходили по нашему маленькому дому и говорили, Иисус Господь над этим домом. Иисус Господь над этим домом. И после этого каждый дом, которым благословлял нас Господь, и каждый из них был немного лучше предыдущего, немного лучше предыдущего. И вы берете какую-нибудь маленькую дощечку и вешаете на входе, на которой написано, Иисус Господь над этим домом. Слава Богу! Аминь! Если вы зайдете в наш самолет, Сайтэйшн 10, это одна из первых вещей, которую вы увидите. Аминь. Вы увидите небольшую золотую табличку прямо на стене. На ней написано «Утешайся Господом!» Он возведет себя на высоты земли. Иисус Господь. Это когда вы заходите в дверь. Аминь. Это не что-то, о чем мы думаем только тогда, когда самолет перевернулся и горит. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Это на входе. Вы понимаете? Аллилуйя! Иисус Господь! Скажу вам, это мощная вещь, когда посреди ночи дьявол пытается атаковать вашу семью. Вы прыгиваете из кровати, говоря слова, которые он не может понять. Потому что, говоря духом на иных языках, вы говорите с Богом тайнами. Аллилуйя! Глава, стих... Да, но может, Бог навел это на вас, чтобы научить вас чему-то? Нет, нет, Он дал мне Библию, чтобы научить меня чему-то, а не рак. Знаете, позвольте мне поделиться с вами некоторой мудростью. Не говорите. Не говорите, находясь рядом со мной о моем небесном отце, что он наводит рак на кого-то из моей семьи. Потому что, хотя я и достаточно освещен, но иногда оно куда-то уходит. Понимаете? Срабатывает маленький рефлекс, маленький уличный рефлекс. Нет, я просто неожиданно возлагаю на вас руки. Неожиданно возлагая на вас руки. Слава Богу. Аминь. И давайте посмотрим на эти проявления Духа Святого в 12 главе. У меня сейчас хватит времени только сделать небольшое введение. А завтра мы рассмотрим их подробнее. Не хочу оставить вас, братья, в невидении и о дарах духовных. Или духовных проявлениях.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 производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. На пользу. Аминь. Это для каждого рожденного свыше чада Божьего. Все эти дары доступны не только тому человеку, которому нужно получить пользу от этого дара, но также и тому, которому нужно служить в нем. Аллилуйя. «Спасибо тебе, Господь!» Аллилуйя! И эти проявления являются божественным снаряжением для служения. Божественным снаряжением для служения, которое вы увидите в жизни апостола, пророка,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 Мы начали говорить об этом с того, что Иисус сказал. «Я пошлю вам Утешителя, Духа Святого». Мы говорили о Духе внутри вас, когда вы рождаетесь свыше. А теперь мы говорим о Духе на вас. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой», сказал Иисус. Это то, что произошло с Ним на реке Иордан, и снарядило Его для служения. И прежде чем мы прочитаем эти девять проявлений здесь, в 12 главе 1 Коринфянам, я хочу, чтобы вы поняли, Иисус никогда не выходил за пределы этих даров. Все они постоянно проявлялись в Его жизни. Именно так он все и делал. Понимаете, когда он не говорил на иных языках, ему не нужно было на них говорить. Но с другой стороны, это сверхъестественная способность молиться на иных языках для назидания себя, в своей личной молитвенной жизни и так далее. Это сверхъестественный дар, который Бог приготовил для каждого рожденного свыше чада Божьего которая откроет тебя и примет крещение Духом Святым. Аллилуйя. Это отличается от дара Духа Святого иных языков и истолкования языков, о которых мы будем здесь считать. Но я хотел, чтобы вы увидели, что Иисусу не нужно было говорить на иных языках. А нам с вами нужно. Аминь. Его молитвенная жизнь была прекрасной, в том виде, в каком она была. Аминь. Но нам с вами нужен этот сверхъестественный инструмент общения. Аминь. Аллилуйя. И как ведет меня здесь Дух Божий, я вам кое-что на этот счет покажу. Давайте снова начнем с первого стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в невидении».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 Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, различные служения. Итак, помните об этом. Мы увидим здесь кое-что, что благословит вас. Продолжим читать. Служения различны. А Господь один и тот же. Что же, это вполне понятно, потому что все не призваны делать одно и то же. Есть разные служения в разных местах, в различного рода ситуациях. Есть разные дары служения. Это духовные дары. Это дары служения. И он поставил одних апостолами, пророками, евангелистами, пасторами и учителями. Это дары служения. Поэтому будут разные служения. И служение пастора полностью отличается от, скажем, служения пророка или апостола. Я знаю это. Я переживал это много раз, когда здесь, в Соединенных Штатах, я служу на одном уровне, а когда выезжаю за пределы Соединенных Штатов, я могу служить на других уровнях, в зависимости от того, куда я еду, в силу того уровня призвания, на котором я призван для той страны. Итак, разные служения... Различные служения. Хорошо. И это потребует некоторого изучения, не так ли? Конечно. Но оно все здесь. Аминь. Это замечательно. И дальше. И действия различные, А Бог один и тот же, производящий все во всех. Иисус сказал, «Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне?» Вот о чем он здесь говорит. И, как я уже сказал, он не выходил за пределы вот этих проявлений. И вы можете найти каждое из них в его служении. Помните, в Евангелии от Иоанна. Фактически, я вам сейчас это покажу. Не закрывайте это место, потому что мы к нему вернемся.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 «Ты Симон, сын Ионин. Ты наречешься Кифа». Вы только что увидели дар Духа в действии. «Ты Симон». Никто не говорил ему, как его звали. И Иисус изменил его имя. Это было знание от Бога. Это было слово знания. Смотрите. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему, «Иди за мной». Филипп же был из Висаиды. Опустимся ниже. 47 стих. Иисус, увидев идущего к нему Нафаниила, говорит о нем, «Вот, подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафаниил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели позвал тебя, Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Ну, он сын Божий. Да, но это же перечислено прямо здесь, в 12 главе 1 Коринфянам. Это было слово знание. Иисус видел его. Вы это видите? Он увидел его. Он увидел это и использовал это, чтобы обратиться к Нафанаилу. Нафанаил сказал, «О, о, да это должно быть он! О, это он!» Иисус сказал, «Ты думаешь, это что-то? Идем, парень, ты еще ничего не видел». И давайте вернемся туда, где мы были. Еще раз шестой стих. «И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Итак, различные действия. Это может быть один и тот же дар. Тот же самый Дух Святой работает в жизни какого-то человека. Работает в жизни другого человека. Но действия будут абсолютно разные. Самсон имел дело с львами. И Даниил имел дело со львами. Но совершенно по-разному. Если бы царь бросил Самсона в ров с львами, то на следующее утро, когда царь туда вернулся, от них бы осталась только кровь, внутренности, шерсть и глазные яблоки. Самсон бы растерзал их всех голыми руками. Это по-прежнему Дух Святой. Аминь. Но когда там оказался Даниил, он просто пододвинул одного из них к стенке и лег спать. Что это было? Дар веры. Он абсолютно не боялся тех львов. Дух Божий усыпил тех львов. Были задействованы ангелы. Но ангелы выполняли команду Духа Святого. В обоих случаях это был Дух Святой. В обоих случаях это было проявление Духа Святого. Они оба были пророками. Действия различные. Аминь. Бог сказал Моисею ударить по скале. Он ударил по скале. И что произошло? Потекла вода, верно? В следующий раз Бог сказал ему сказать скале. Но нет же, он ударил по скале, хотя Бог не говорил. В обоих случаях потекла вода, но из-за этого у Моисея возникли некоторые проблемы. Почему? Гордость. Я Моисей, а вы кучка. Он ударял не по скале, он ударял по ним. «Подходите! Я должен добывать вам воду! Я должен все тут делать!» Вы пока еще ничего не сделали, мистер Моисей. Все это делал Дух Святой. Говорю вам, я подаю вам предупреждающий сигнал большим желтым флагом. Потому что чем больше вы в это входите, и ваша вера возрастает, и чем больше вы уступаете Духу Святому, Будут некоторые вещи, которые были у Духа Божьего для вашей жизни, которые накапливались там, которые проявляются, и больше людей начинают принимать. И вы начинаете видеть, как эти вещи проявляются в вашей жизни. Вам не стоит ударять по скале, когда вам нужно было сказать ей. Это было большой проблемой в 50-х годах. Что ж, это всегда было. В 50-х и 60-х годах, когда эти проявления... Они никогда не были бездействующими, начиная со дня Пятидесятницы. Был кто-то, кто ходил в этом, я имею в виду много кто. Были большие излияния во время пробуждений и так далее. Но они никогда не были бездействующими, даже в Средневековье. Они никогда не были бездействующими. Но что мы видели? что мы видели, и такое было везде. Были как мужчины, так и женщины, которые начинали думать. Знаете, я, наверное, просто особенный. Я должно быть особенный. Такое впечатление, что все, кому я прикасаюсь, Исцеляется. Вы помните это, не так ли? Дошло до того, что были люди, которые действительно... И оно так и выглядело. И в те годы каждый вечер кто-то проводил собрание. В палатке или где-то еще. Каждый вечер. Собирались тысячи людей. Там было огромное множество больных людей. И люди получали всевозможные чудеса и исцелялись. Я знаю одну пару, которая у себя в церкви сделала пандус, чтобы инвалидные коляски можно было завозить на сцену. Хотя они даже не верили в исцеление. Но они видели, как это происходит во всех остальных местах, и они сказали, мы тоже будем это делать. И люди исцелялись. Я имею в виду, что это было настолько легко. Короче говоря... Я расскажу вам об одном конкретном человеке, о котором рассказывал брат Хейген. И я не знал его лично, но я знал, о чем он говорил. И тот человек выходил, Дух Божий сходил на него, и происходили... Чудеса и знамения. Просто удивительные, удивительное проявление слова знания, просто поразительное. И он выходил в следующий вечер. Я хочу, чтобы вы прочитали здесь кое-что вместе со мной. Позвольте мне обратить на это ваше внимание. Шестой стих. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости и так далее. И одиннадцатый стих. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно». Вы не можете заставить это произойти. Это не какой-то дар, который вы можете сложить и положить в карман и потом достать, когда он вам понадобится. Вы ожидаете, что он будет у вас в тот момент, когда он вам понадобится. Смит Вигглзворд сказал так. Кто-то попросил его объяснить это. И он сказал, лучше всего я могу объяснить вам это так, что вы максимально растягиваете свою веру, ожидая, что Дух Святой будет делать то, что необходимо для того, чтобы осуществить это. Но суть та же самая. Вы верите Богу. Вы не играете. И тот человек выходил в следующий вечер. И если это помазание не проявлялось, он все равно просто начинал это делать. И через какое-то время у него это получалось. Только это был уже не Дух Божий. А с ним работали не Божьи духи, духи, связанные, как говорится в Библии, с вызывающими мертвых. И, может, Господь поведет нас поговорить об этом подробнее позже. Но сейчас давайте вернемся сюда. Я быстро пробежался по этому, но вернемся к восьмому стиху. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом. Слово мудрости. Это не что-то, с чем вы ходите постоянно. Это слово Божье. Это слово Божьего знания о какой-то ситуации, человеке или вещи. И вы можете знать лишь его малую часть. Это будет как ему угодно. Но это снарядит вас и меня для того, чтобы послужить тому человеку. Итак, слово мудрости ⁇ это слово Божьей мудрости и знания о будущих событиях или вещах. И вы можете видеть, что когда эти дары начинают работать вместе, пророчество, как мы чуть позже здесь увидим, просто чистое пророчество, в котором нет слова мудрости или слова знания, просто чистое пророчество предназначено для назидания, увещевания и утешения. Пророчествовать — это значит получить Слово от Отца, которое утешает. Слово от Отца, которое говорит, что все будет хорошо. И оно будет назидать вас и укреплять вас, чтобы вы шли дальше и делали то, что вам нужно делать, говорит Господь. Это то, что я сказал на иных языках. Слава Богу! на иных языках. Да, Господь. Итак, что проявилось? Разные языки, истолкование языков, приравнивающиеся к пророчеству. Аллилуйя. Понимаете? Под тем же самым помазанием Духа Святого я мог бы сказать то же самое, не говоря на иных языках, но Дух Божий дал это мне именно таким образом. Когда это пришло, оно пришло в иных языках. Аллилуйя. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь. Я хотел, чтобы вы это увидели. И мы сейчас немного разберемся с этими иными языками, хорошо? Давайте откроем 14 главу первого послания к Коринфяну. Достигайте любви. «Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, о а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайный, говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Это то, о чем я упомянул минуту назад. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». Слава Богу! Итак, это предназначено для каждого, рожденного свыше крещенного Духом Святым, верующего. Аминь. Это благочестивая молитвенная жизнь, сверхъестественное общение с вашим Отцом. Слава Богу. И оно там для вас. Доступно 24 часа в сутки. Аминь. И это не столько, как хочет Дух, сколько как хотите вы, потому что Он всегда там. Понимаете? Мы говорим здесь не о дарах служения, духовных дарах. Что ж, это является таковым, но оно принадлежит каждому рожденному свыше чаду Божьему. Оно часть вашего снаряжения для жизни. Это для служения и назидания себя. Он сказал, что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Именно поэтому я и сказал, что это не столько, как хочет дух, сколько, как хотите вы, потому что он хочет всегда, когда дело касается вашей молитвенной жизни. Как-то раз кто-то подошел к моему духовному отцу Роберсу Робертсу и спросил, вы хотите сказать, что вы просто включаете и выключаете Бога в любое время, когда захотите? Он ответил. И он был так добр. Он ответил, нет. Он сказал, Бог всегда в рабочем состоянии. Это себя я включаю и выключаю в любое время, когда захочу. Аминь. Здорово, не так ли? Но подождите минутку. Подождите минутку. Подождите. Давайте увидим это в эти последние минуты. Там в 12 главе, в самом конце главы. Бог...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 Все ли имеют дары исцеления? Нет. Все ли говорят языками? Нет. Все ли истолкователи? Нет. Ну вот, видите, братков, он языки не для всех. Нет. Здесь не говорится о вашей благочестивой молитвенной жизни. Здесь говорится о тех проявлениях, которые разделяет дух как ему угодно. Он говорит о даре разных языков и истолковании языков, которые, как я уже говорил, приравниваются к пророчеству. Пророчество — это говорить духом на знакомом языке. Разные языки, это говорит духом на незнакомом языке, неизвестном не где-то, а неизвестном вам. Понимаете? Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь!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 Другому — слово знание, тем же духом. Иному — вера, тем же духом. Иному — дары исцелений. В греческом тексте слово «исцеление» стоит тут во множественном числе. И заметьте, оно переведено таким же образом. Чуть ниже в этой главе, в 30 стихе, сказано «Все ли имеют...» «Дары исцелений». Здесь тоже оно во множественном числе. В греческом тексте так и стоит. «Дары» — множественное число. «Исцелений» — множественное число. И давайте поговорим о том, что названо здесь «даром веры». В расширенном переводе Библии это переводится как «особая вера». Это отличается от вашей «спасающей веры». Это отличается от той веры, которую вы применили, когда приняли Иисуса как вашего Господа и Спасителя, и той веры, которую вы применили, чтобы получить крещение Духом Святым. Той веры, которую вы применяете, чтобы принимать исцеление и все остальное. Что принадлежит вам во Христе Иисусе. Нет, послушайте, это проявление веры Божьей, которое добавляется к вашей вере. Позвольте мне вам кое-что здесь показать. Спасибо тебе, Господь, что напомнил мне об этом. Я признателен за это. Посмотрите 31 стих этой 12 главы. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». И затем он начинает говорить о любви. И люди уклоняются в сторону, думая, «Так, мне нужно устремляться за любовью. Это любовь». Что ж, совершенно верно. Но он не говорит здесь либо одно, либо другое. Он сказал, «Ревнуйте об этих дарах». Я имею в виду, устремляйтесь за ними, изучайте их, говорите о них, учитесь им. Аллилуйя. Аминь. И когда вы входите в то, что он назвал еще превосходнейшим путем, вы ревнуете об этих дарах. Но вы проявляете и ходите в Божьем сострадании. И именно внутри Божьего сострадания и текут эти проявления. Аллилуйя. Усиленно ревнуйте. Почему я хочу усиленно проводить время, молясь об этих вещах как я молюсь о большую часть я молюсь об этом на иных языках я так рад что вы спросили давайте обратимся сейчас к 14 главе понимаете вся эта нумерация глав и стихов была добавлена позже так это было целое послание. И заметьте, что он сказал здесь, в этой 14 главе, 12 стих. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Итак, к назиданию церкви. Он говорит не просто о церковном собрании. Он говорит о теле Христовом. Именно поэтому он говорит о любви. Он только что закончил говорить о ней в 13 главе. Я ищу не просто того, чтобы превосходить в этих дарах. Я ищу того, чтобы ходить с таким путем, который назидает тело Христова. В этом и суть этого снаряжения. Назидать тело Иисуса. Я служу Господу. Я стремлюсь. Я хочу, чтобы вы сейчас это увидели. Посмотрите на это. Мы будем использовать наше личное снаряжение, чтобы учиться и ходить в этом снаряжении, которое дал нам Бог, чтобы служить церкви. Я буду использовать свою веру, чтобы верить Богу о даре веры. Я буду использовать свой молитвенный язык, чтобы верить Богу, чтобы узнавать о других проявлениях Духа. Итак, заметьте, что он сказал. 13 стих. «А потому...» Вы никогда не начинаете предложение со слов «а потому...» Поэтому это должно здесь что-то связывать одно с другим. Поэтому вернемся назад. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования...» Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Это возвращает меня к Марка 11:24. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите. Дух Святой требует здесь от меня молиться об истолковании. Это означает. Что я требую от Духа Святого, чтобы Он проследил за тем, чтобы я истолковывал, и чтобы я не сделал в процессе этого какой-то глупой ошибки. О, я не знаю, Господь, я ни за что не буду этого делать. Видите, вы позволили страху прервать весь этот процесс. В самом начале, когда во мне начало работать слово «знание», я не знаю, оно просто было. И оно было еще в то время. И как я уже раньше говорил, я никогда не знал в своей христианской жизни ничего, кроме рождения свыше, крещения Духом Святым и Слова Вера. Это все, что я когда-либо знал. Как сказал Т.Л. Осборн, я родился свободным. Я родился свободным от религии. У меня не были промытые ее мозги. Я знал, что все, что я знал, было неправильным. Аминь. Аллилуйя. Кто-то как-то спросил у меня. Мы зашли в лифт, и тот человек сказал, брат Копланд, я ответил, да. Он спросил, что было вашим истоком. и ответил, грех. Все, что я знал, это грех, пока я не вошел в это, в Слово Божье. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, молись о даре истолкования. Зачем? Чтобы ваш ум не был без плода. Позвольте мне поговорить об истолковании. Вы не становитесь публичным истолкователем. Нет. Суть здесь не в этом. Я молюсь. И еще перед тем, как начать молиться, я говорю, Господь, я собираюсь молиться о том-то. Я собираюсь молиться об этой ситуации. Я собираюсь молиться о чем-то конкретном здесь. И на основании Твоего слова я молюсь также о даре истолкования. Я освобождаю свою веру в отношении этого сейчас. Во имя Иисуса. И я верю, что получаю пока это еще является тайной. Я верю, что получаю, пока это еще является тайной. До того, как я буду знать больше, чем знаю сейчас. Я верю, что у меня это есть. я буду держаться этого, я буду держаться этого. Что я делаю? Я применяю свою спасающую веру. Я использую здесь свою спасающую веру и свой молитвенный язык. Итак, я молюсь о том, чтобы истолковывать. Брат Робертс сказал мне следующее. «Все, что я когда-либо сделал, строя город веры и строя университет Орелла Робертса, он сказал, я не знал, как построить ни первое, ни второе. Единственное, как я знал, как можно было это сделать, это первым делом посеять свое семя». Он сказал, вы ничего не можете сделать, вы ничего не можете пожать, если вы прежде не посеете. И затем он сказал, начинай молиться на иных языках. И молись о том, чтобы истолковывать. И верь об этом. Итак, ты ожидаешь этого. Ты ищешь этого. Оно может прийти в виде места Писания. И такое впечатление, что оно просто начинает всплывать там. Со мной такое происходило. Я мог молиться о чем-то. И тут оно приходило. И я думал, что это было, понимаете? я не помню. Возможно, я вам уже об этом рассказывал. Но в любом случае. У меня закончились проповеди, меня пригласили в Хьюстон, в церковь брата Сатана на три дня. А сами собрания шли там три недели. И мне уже не о чем было проповедовать, я молился перед Господом. И я сказал, да, Господь, помоги мне, о Бог. Я сказал, наверное, я просто буду проповедовать одно и то же, снова и снова, потому что оно все равно каждый раз выдается по-разному. Понимаете, я знаю, что я в итоге все равно буду проповедовать о вере. Я должен проповедовать Марка 11.23, поскольку это практически единственное, что я знаю. Я по-прежнему знаю не больше этого. Нет, нет, я пока еще об этом немного знаю, но я узнаю. «Иди посмотри на заднем сиденье машины». Иди посмотри на заднем сиденье машины. У меня на заднем сиденье машины ничего нет. «Иди посмотри на заднем сиденье машины». Видите, я получил истолкование этого. В конце концов, чтобы избавиться от этого, у меня на заднем сиденье машины ничего нет, но я схожу туда, чтобы просто положить этому конец. Это донимает меня во время молитвы. Мне не нравится, когда меня донимают во время молитвы. Я пошел к машине, и я действительно забыл о том, что у меня на заднем сиденье лежал целый мешок книг, который дал мне один человек. Я уезжал из церкви, в которой проповедовал тем утром. И он, брат Коплан, брат Коплан, подождите, я так признатен вашему служению. И он сказал, у меня здесь есть некоторые книги, которые я хотел бы посеять вашу жизнь. Я сказал, спасибо, спасибо, я уже уезжаю, мне нужно ехать. Я сказал, куда я ехал. И просто положил этот мешок на заднее сиденье машины. Я совершенно о нем забыл. Хорошо, вот я уже достал этот мешок с книгами. Слава Богу, там было, не помню, 12-13 книг брата Кеннина. Я начал с его книги «Отец и его семья». Я прочитывал главу и проповедовал ее. Прочитывал главу и проповедовал ее. Аминь. Но видите, истолкование пришло. Оно не было достаточно эффектным и впечатляющим, чтобы я обратил на него внимание. И когда Дух Божий движется, не ожидайте всегда чего-то эффектного и впечатляющего. Самые наиболее сверхъестественные вещи совершенно не являются впечатляющими, но они сверхъестественные. Аминь. И брат Роберт сказал, оно может прийти в виде обличения. Вдруг к вам приходит мысль, о, мне нужно это исправить. Да, Господь, мне нужно это исправить. «Слава Богу! Аминь!» Я кай за это, Господь, и удаляю это со своего пути. Просто разберитесь с этим в духе и двигайтесь дальше. Оно может прийти в виде сигнала победы. Когда к вам приходит эта победа, вы знаете, что это означает? Иисус говорит, «Все, оно у меня, маленький брат. Просто расслабься и прославляй Бога, потому что оно у меня». Это означает, что вы прорвались к победе, Аллилуйя. Оно может выйти из ваших уст на знакомом вам языке. Аминь. И делая это, вы слышите, как из ваших уст, собственных уст, выходит направление. И это то, где большинство людей впадает в страх. «О, мне бы не хотелось этого делать». Еще тогда, в те времена, как я уже говорил, слово «знание» особенно было много. Еще задолго до того, как я вообще узнал, что это такое, и мы могли поехать кому-то на молитвенную группу, если кто-то из вас когда-либо бывал на тех молитвенных группах 40 или 50 лет назад. О, это была весьма сильная вещь. И у них был так называемый горячий стул. Этот стул ставили посередине комнаты. Кто-то садился на этот горячий стул, и все остальные начинали молиться за него. О, вы такой молитвы никогда в жизни не слышали. Я просто возлагал на людей руки и затем начинал молиться. И потом тот человек спрашивал, «Откуда вы знали, за что я хотел, чтобы помолились?» «Я не знаю. Я просто знал». Еще тогда, в те времена. Понимаете, это было слово «знание». Но я не знал. Но мне это определенно нравилось. И оно действовало еще тогда, в те времена. И оно работает. И действует в жизни многих из вас. А вы просто никогда этого не осознавали. В любом случае. Произошло две или три вещи... Две или три разные ситуации. И я увидел это. И поступил на основании его. Возможно, где-то наполовину. Иногда я вообще ничего по поводу его не предпринимал. И однажды я готовился к служению, и Господь начал говорить мне о нем. Он спросил, что ты собираешься на этот счет делать? Я ответил, ничего. А мне зачем обманывать его и лгать ему. Просто скажите Богу правду. Он все равно всегда ее знает. Незачем затягивать этот разговор, поскольку он все равно закончится таким же образом. Он окажется правым, вы понимаете? Он спросил, что ты собираешься на этот счет делать? Я ответил, ничего. Я не планирую что-то на этот счет делать. Он спросил, почему? Я ответил, потому что я не хочу ошибиться и доставить кому-то в жизни неприятности. Я просто, я просто, Господь, суть в том, что я боюсь, что ошибусь. Он сказал, зная тебя, Канет, вероятно, ты ошибешься. Но ты уже совершаешь самую большую ошибку, какую только можешь. Не доверяя мне, ты совершаешь ошибку, которая чинит помехи твоей жизни, потому что я спрошу с тебя за то, что ты не сказал. Ты ходишь в страхе, вместо того, чтобы ходить в вере. Что ж, конечно, после того, как он исправил меня, я смог легко это увидеть. Я смог увидеть, в чем была проблема. Но я по-прежнему не хотел это делать. И не знаю, по-моему, я вам об этом рассказывал. В любом случае, я проповедовал в маленьком городе в штате Оклахома. Я вышел за кафедру, еще даже не начал проповедовать. Я, наверное, даже не смог сказать Здравствуйте, как ваши дела? Я видел, как Ашер завел одну пару через заднюю дверь. я услышал, как Господь сказал, эти мужчины-женщины, которые только что зашли только что вернулись после посещения своего сына в тюрьме в городе Талса. Я хочу, чтобы ты сказал им, что все будет хорошо. И первая моя мысль, а что если он не в тюрьме? Остановитесь и задумайтесь на минутку об этом. Что мне действительно в этот момент нужно? Я слышу, как вы думаете. Особая вера, которая двинется в этом слове знания и поддержит его. Понимаете, все эти проявления разделены на отдельные только лишь для того, чтобы мы могли анализировать их и разбирать их. Но они работают вместе. Все же сие работает вместе, как угодно духу. Я сказал, мужчина с женщиной, которые только что зашли, Господь хотел, чтобы я вам сказал, что с вашим сыном все будет хорошо. Она вскрикнула. Слава Богу, слава Богу! Мы только что вернулись из Талсы! Наш сын в тюрьме, и мы просто... Я сказал, эх ты сам себе. Подумайте о том, насколько... Сколько это было сильным. Подумайте о том, какой бы это оставило след, если бы я сделал то, что я должен был сделать. Я попал в неприятности из-за того, что попытался защитить себя, делая то, что сказал Господь. Худшей ошибкой было то, что я не сделал того, что Он сказал сделать. И это то, где всегда подключается вера. В этом всегда нужна вера. Называть несуществующее, как существующее. И что если бы я сказал, знаете, ваш сын в тюрьме, она бы сказала, ну, наш сын не в тюрьме, он здесь недалеко, но он болен, и... Что ж, я могу дать маху, я могу ошибиться. Я могу дать маху. Я бы просто сказал, что ж, благодарение Богу, слава Богу, по крайней мере. Я хоть половину услышал правильно. Слава Богу. Аминь. И самое худшее, что могло бы произойти, это я бы устроил путаницу, а она вообще бы в это не верила. Но, по крайней мере, я сделал то, что должен был сделать. Но дьявол сделает все возможное, чтобы влезть туда и попытаться заставить вас плохо выглядеть. Мы с вами и так уже достаточно плохо выглядим. Просто забудьте об этом. Полностью избавьтесь от этого настроения. Аминь. Это дары Духа, и они предназначены, чтобы мы все получали от них пользу. Аллилуйя. Это сфера Слова Знания и разных языков. Я буду говорить об этом на следующей неделе, особенно о Слове Знания и более глубоком его проявлении и о разных языках, и проявлении их на более высоком уровне. В день Пятидесятницы люди слышали, как они говорили на их языке. Но подождите минуту. Сказано, что каждый слышал их говорящими на Его языке. Это не обязательно означает, что они говорили на всех тех языках. Ну же, друзья, дайте здесь Господу шанс. Аминь. Происходило и одно, и другое. Сверхъестественное говорение и сверхъестественное слышание. В тот день, очевидно, некоторые из них, в любом случае, двигались непосредственно в разных языках они сразу же начали двигаться в даре духа разных языков. Это отличается от вашего молитвенного языка, когда вы лично молитесь на языках. О вашем молитвенном языке говорится. Он говорит Богу. Никто не понимает его. Мы недавно это видели. Фактически в понедельник я покажу вам видео об этом. Молодежь из нашей церкви была в Гондурасе. И там женщина приняла крещение Духом Святым и начала бегло говорить по-английски. Она со своего личного молитвенного языка переключалась на разные языки. И я уверен, у меня было время послушать это, что это произошло для пользы наших молодых людей, которые были в той команде. Аминь. И для этой церкви. Она фактически служила этой церкви. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Если у вас будет возможность, обязательно приезжайте на наши конференции. Ничто не сравнится с тем, когда вы находитесь в одном зале среди верующих, слышите Слово Божье, поклоняетесь вместе Господу. Аллилуйя. И вы знаете, что пятница — это день пожертвований. Я хочу прочитать вам место Писания. Одну его часть я прочитаю сегодня а вторую — на следующей неделе, потому что мне нужно время, чтобы прочитать его целиком. Это так здорово. 91-й псалом. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи». Знаете, я делаю это. Я провозглашаю утром. Господь, Ты любишь меня. Что в грядущем дне может победить Твою любовь ко мне? Ничто. Я защищена. Ты направляешь меня. У меня есть благоволение от Тебя. Я просто провозглашаю это над предстоящим днем. И в конце дня я говорю, Господь, Ты был верен мне сегодня. И я хочу вдохновить Вас это делать. Когда мы воздаем благодарение Господу, настраиваем таким образом наше сердце, это правильно начинает наш день. Это правильно заканчивает наш день. И вы замечаете это после того, как делаете это какое-то время. Вы ожидаете, что Его любви больше, чем достаточно, как говорит Его Слово. Поэтому сегодня я хочу вдохновить вас принести Ему ваше пожертвование с молитвой благодарения. Не просто в спешке отдайте свое пожертвование, но уделите время тому, чтобы поблагодарить Его за то, что Он сделал, за то, что Он делает для вас в вашей жизни. Отец, мы приносим Тебе наше пожертвование и наше благодарение. Мы благодарим Тебя, Господь за то, что Ты так сильно любишь нас, что Ты так верен нам каждый день. И мы приносим это Тебе как знак нашей благодарности. Во имя Иисуса. Аминь. Я хочу вдохновить вас быть частью хорошей церкви, поклоняться Господу и быть среди друзей. И присоединяйтесь к нам на следующей неделе, когда Папа будет учить нас вкладывать нашу веру в Бога. Я Келли Коплот напоминаю вам, что Иисус – Господь.